Жизнь людей возле Херсонеса становится невыносимой. Байкшоу переезжает в Донецка, а глава Депздрава считает, что с медициной что-то не так. Это программа «Качаем прессу». Меня зовут Светлана Солнцева. Здравствуйте. Вторую неделю в Севастополе чиновники работают на благо города и закона на одном маленьком участке земли. Место действия – улица Древняя, 23, совсем рядом с Херсонесом. И мне кажется, близость к музею-заповеднику в этой истории играет ключевую роль. Судите сами – Несколько месяцев назад в СМИ и среди общественности активно обсуждались изображения проекта создания нового Херсонеса. Согласно этим картинкам, на территории, любезно предоставленной военными в распоряжение музею-заповеднику и фонду «Моя история», должны появиться новые масштабные здания и сооружения. Внимательная общественность заметила, что на прекрасных изображениях не хватает как минимум двух деталей – жилых домов номер 21 и 23 по улице Древнее. Так фонд «Моя история» толком не комментировал изображение. И оставалась надежда, что отсутствие домов это просто техническая ошибка художника Но в начале июля с одним из исчезнувших домов стали происходить крайне странные вещи Внезапно у дома 23 появились рабочие парков и скверов И стали сносить живую изгородь, которую создали жители дома На следующий день снесли сетку-рабицу и старый виноградник А еще через пару дней добрались и до детской площадки Ее, правда, трогать не стали, но ограждение и сетки убрали на каждый из трех эпизодов люди вызывали полицию, правоохранителей призывали и чиновники. Была здесь и съемочная группа «Форпост». В материалах на нашем сайте и youtube канале подробно рассказывается, что, как и почему происходит у дома на улице Древние 23 Если вкратце, то участок вокруг дома не внесен в кадастр. Следовательно, считается городской землей. Следовательно, все, что жители дома сделали на этой земле, это самовольное строительство и подлежит сносу. Но это при том, что люди судятся за эту придомовую территорию 17 -го года и даже выигрывают суды. Но почему-то решение о внесении в кадастр участка, как придомовая территория, не исполняется. Зато полным ходом на земле, граничащей со спорным участком, начинается строительство нового Херсонеса при участии фонда Моя История. Можно было бы назвать это простым совпадением, но есть еще одно обстоятельство: за несколько дней до атаки чиновников на придомовую изгородь к жителям 23-го дома приходил человек, назвался Романом и представлял фонд «Моя история». Этот самый Роман предложил выкупить квартиры людей 23-го дома по цене в 200 тысяч рублей за квадратный метр. Чтобы вы понимали, эта цена вдвое превышает текущую рыночную стоимость квадратного метра в Севастополе. А теперь давайте сложим 2 и 2. У нас есть некое подобие проекта, где жилых домов нет. У нас есть человек, предлагающий выкупить квартиры по завышенной цене. И у нас есть чиновники, которым очень сильно помешала изгородь, и они начали рьяно ее сносить. А ведь мы знаем примеры, когда и в более вопиющих случаях нарушений такого рвения чиновники не проявляют. А как вы считаете, можно ли назвать подобную цепочку событий простым совпадением? На неделе перед депутатами ЗАГС-собрания читался глава Департамента здравоохранения Севастополя Виталий Денисов. Нужно ли говорить, что этот доклад, пожалуй, все ждали с нетерпением, так как вопросов в севастопольской медицине из года в год не становится меньше? Остановлюсь на некоторых самых выпиющих, на мой взгляд. В ходе отчета депутаты спросили у руководителя Горздравы, как в нашем славном городе можно попасть к врачу, особенно к узкому специалисту. Виталий Денисов ответил, что пациент не должен решать, какой ему врач нужен. Это должен решать терапевт, а узкие специалисты должны принимать не случайных людей, а только тех, кто стоит на диспансерном учете или пришел к нему по направлению терапевта. В принципе, отчасти это имеет место быть, если бы не одно «но». Записаться к терапевту в нашем славном городе – Задача крайне сложная. Заветный талон можно достать не раньше, чем за две недели до даты приема. И это, к слову, признает и сам глава Горздрава. Вот люди и ищут обходные пути. Кто записывается кусками врачам напрямую, кто пытается пробиться на прием в порядке живой очереди, а кто, то думаю, пытается и купить заветный талон. Так что же предлагает руководство Горздрава для решения этой проблемы? Набирать как можно больше врачей, дефицит которых, вы только вдумайтесь, составляет 25%. То есть у нас не хватает каждого четвертого доктора. Такой же дефицит наблюдается и среди среднего и младшего медперсонала. Денисов рассказал, что они занимаются этой проблемой, организуют целевые наборы в ведущих медвузах страны. При этом на вопрос, почему выпускники Севастопольского медучилища не идут работать в городские больницы, Виталий Денисов ответил. Ну, возможно, что-то не так. И мне кажется, этот ответ как нельзя лучше характеризует и ситуацию с кадрами, и ситуацию в севастопольской медицине, и вообще отношение к проблеме профильных чиновников. Коронавирус в Крыму и Севастополе все никак не отступает. Регионы практически ежедневно бьют собственные антирекорды по количеству заболевших. В этой связи антиковидные меры регулярно ужесточаются, несмотря на то, что на дворе лето – время, когда хочется все чаще, чем обычно, ходить в кафе и на концерты. Итак, меры. В Алуште, Судаке, Феодосии, Ялте, Бахчисарай, Джанкой и Симферополе нельзя проводить никакие развлекательные мероприятия. Напомню, что в Севастополе ситуации аналогичные мероприятия запрещены. Даже традиционный день флота отменили. Но вернемся к Крыму. В перечисленных городах перестают работать дискотеки, караоке, кальяны, ночные клубы и концертные залы. Кроме того, городские массовые мероприятия тоже запрещены. Однако не до конца понятно, как это согласовывается, например, с такими мероприятиями. И, кстати, в продолжение темы. В то время как закрываются все частные развлекательные заведения, государственные продолжают работать. Таким образом разрешена работа Крымской филармонии, Крымского концертного объединения и Симферопольского цирка с условием наполнения зала не более 50 процентов. Идем дальше по крымским мерам. Под запрет попали фудпорты в торговых центрах и на островках питания. Разрешена лишь доставка и работа заведения на вынос. Аттракционные аквапарки и развлекательные центры должны дважды в неделю в среду и воскресенье закрываться на генеральную уборку и дезинфекцию. Казалось бы, теперь с такими мерами для туристов очевидно, что ехать отдыхать нужно в Севастополь. Но и тут засада. В Севастополе вступила в силу ограничительная мера, о которой мы говорили еще месяц назад. Теперь, чтобы туристам заселиться в севастопольские отели и гостиницы, нужно показать либо справку о наличии антител, либо подтвердить, что человек прошел вакцинацию от ковида. На следующей неделе на Украине в оборот войдет очень необычная монета монета с изображением маяков. На так называемой решке будет изображен Крымский полуостров и обозначен номинал в 5 гривен. На обратной же стороне монеты будут нарисованы маяки, три из которых находятся в Крыму. И в Патарийский маяк, Меганомский и Ильинский маяк что под Феодосией. Но Мизматы говорят, что коллекционные монеты, как и любые другие предметы коллекционирования, никак не связаны с политикой. Но эта монета, видимо, исключение из правил а как тогда объяснить что на украинской монете изображен крым и крымские маяки можно себе представить ситуацию на украине дочка подходит к маме и говорит мама а почему мы не можем поехать в крым и посмотреть на эти маяки А мама отвечает доченька ну понимаешь ли это монета украинская но маяки то в россии находятся в общем да решение о выпуске подобной монеты со стороны украины довольно странное решение Новость, которая, не буду скрывать, обрадовала всех, без исключения озвучил на этой неделе лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов, также известных как «Хирург». Итак, байк-шоу в этом году переезжает из Севастополя в Донецк. Сейчас здесь должны быть салюты, хлопушки и фанфары, потому что рады все севастопольцы. Особенно это видно по комментариям, где наши миролюбивые горожане желают «Ночным волкам» скатертью дороги и надеются, что больше маргинальные байкеры в Севастополь не заявятся. И, пожалуй, я соглашусь, так как территория Газфорта с 2014 года благодаря ночным волкам фактически оккупирована. Там стоят какие-то уродские металлические статуи, заборы, разваленные машины. На городском озере непонятно, какие люди занимаются коммерческой деятельностью, а за неделю байк-шоу и после него появляться у Госфорта просто страшно. Там царит в буквальном смысле хаос и грязь. Но хирург Александр Залдостанов считает, что байк-шоу это гениальное мероприятие, которое принесло счастье в Севастополь и теперь, раз в нашем городе новые коронавирусные ограничения, которые запрещают мероприятия, то он этим гениальным шоу одаре жителей Донецка. Уже не знаю, как дончане встретят ночных волков, но наши севастопольцы им уже успели посочувствовать. К бедам Донецка еще и этот шабаш добавился. Так что уже решено, что в этом году ночные волки проведут свое мероприятие в Донецке 11 сентября. По словам хирурга, байкшоп приурочено ко дню освобождения Донецка. Четверо жителей Оренбурга отдыхали в Алуште и по дороге с пляжа наткнулись на такую себе капсулу времени. Совершенно случайно, возвращаясь в отель, один из отдыхающих мужчин заметил на грунтовой дороге старую закрытую бутылку с чем-то внутри. Уставшие туристы подбежали к ней и начали все по очереди пытаться открыть ее. Но бутылка оказалась такой старой, что не поддавалась. Туристы приняли решение ее разбить, чтобы достать содержимое. Внутри бутылки оказалась записка. Сначала все подумали, что это шутка. но оказалось что это самое настоящее послание в будущее. Если коротко, записка гласит, что в этом самом месте 50 лет назад отдыхали дикарями трое друзей, и они поклялись приезжать сюда в что отдыхать регулярно до конца своих дней. Благодаря силе интернета и правилу пяти рукопожатий удалось найти сына одного из этих дикарей из прошлого. Сейчас он живет в Казани. Вот так. Если вы до сих пор задавались вопросом, как сделать свой отпуск незабываемым, то будет достаточно найти бутылку с запиской из прошлого. Ну или, как минимум, отправить свою в будущее. В Севастополе шуточное объявление на Авито о продаже собаки вызвало бурные эмоции среди горожан. Одни не оценили юмора, другие пожалели несчастное животное. Вся история в том, что мужчина ради смеха сфотографировал свою собаку, назвал ее породу Лохтерьер, юмористически описал четвероногого друга и выложил объявление о продаже. Рекомендую прочитать полностью текст объявления, но я зачитаю пару фраз. Буро-сизый ретривер обладает грозной внешностью, большой пастью и громким лаем, но на деле кусает только блох. Или вот, знают абсолютно все команды и устав вооруженных сил РФ, но на деле не выполняют ничего из перечисленного. Ну в общем вы поняли. Но почему-то не все восприняли это объявление однозначно. Я бы даже сказала, что большинство. На голову хозяина собаки обрушился праведный гнев защитников животных. Корреспондент связался с хозяином собаки Александром и выяснил, что ни о какой продаже и и речи не идет. Объявление это всего лишь шутка. Характер у собаки и вправду специфический. Слова в описании на Авито недалеки от реальности. Но Александр с четверногим другом ни за какие деньги расставаться не собирается. А с вами была Светлана Солнцева в программе «Качаем прессу». Увидимся на следующей неделе.